Хотим поблагодарить компанию «Завгар» за приобретение данного автомобиля. Мы прибыли из города Москва, обращаемся уже к ним в четвертый раз. Хочется поблагодарить работу менеджеров, в частности Сергея, за возможность приобретения данного автомобиля. Сервис очень на высшем уровне, будем обращаться к ним еще.